Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика, сегодня я разбираю вот этот вот узор Брунелла Кучинелли, Он, у него в новой коллекции платье, топы футболочки. Два вида платья. Одно я не смогла э, заскринить. Где-то видео показалось такое коротенькое. Платье из золотой нити или как-то так. Ну, в общем, девчонки, по поводу пряжи не буду говорить. Лучше вы мне напишите в комментариях, кто разбирается, чтобы вы использовали для этого. Мы с удовольствием с остальными зрителями, с зрительницами прислушаемся, потому что я, ну, понятное дело, что что-то что с люрексом и я так предполагаю, что швейную нить можно использовать несколько сложений. Ну, в общем, я разберу этот узор и крючком, и спицами, как я его вижу. Вернее, сам принцип, как он вяжется. Будет три узора, девчонки, потому что один я просто первый, как бы пробный вариант. Три схемы я вам нарисую на все три узора, потому что если первый вариант, который я показываю спицами, потом в конце уже увидите, как бы его переделаны, для этого платья не подойдет и этого топа, но зато подойдет, потом его можно использовать для других изделий, девчонки. Так что все три они, я думаю, вам пригодятся, вот такая крупная сетка поперечная. Итак, девчонки, у меня разорвались спицы, смотрите, на узоре, который я вязала. Хотела вот такой вот побольше кусочек связать, чтобы вам показать. Ну, порвались, больше у меня тоненьких нет. Я вязала на один с половиной, но это мало, девчонки, вернее, это много. Для того, чтобы... Нет, два спа... Нет где-то 2 миллиметра, на спицах 2 миллиметра я вот это вязала, у меня 800 метров в 100 граммах вот эта ниточка дополнительная и это с пайетками, сейчас покажу, вот это я так попробовала, ну, не, не. я так предполагаю, что там связано связано совсем единичка это несенькими, это я имею в виду, что не, не там связано, а нам, чтобы это все дело повторить, нам нужно вязать единичками сейчас я образец для вас хотя наверное образец я вам свяжу без полеток, чтобы вам было хорошо видно я его свяжу вдвое вот это вот этой белой нитью чтобы было хорошо видно значит что у нас получается по узору у нас число петель должно быть кратно 12 плюс 3 петли это уже с учетом кромочных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 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, это кратные 12 по 3 раза, 3 раза по 12 петель и 3 дополнительные. И 2 ряда я вяжу лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Это всего лишь имитация этого узора. Обращу ваше внимание, что это не то, просто чтобы сделать вот такой вот симпатичный топ, можно его сделать и крючком, и спицами, сымитировав вот эту вот вязку. Это я повторяю. Что я ни в коем случае не претендую на то, что это узор как в оригинале. И вяжу этот ряд до конца еще один лицевыми петлями и так провязала первый второй ряд лицевыми петлями третий ряд кстати кромочную я вяжу изнаночной третий ряд я первую петлю снимаю кромочную и 2 петли провязываю 1 2 далее закрываю 9 петель обычным способом 1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 вот одна петля на правой спице еще две мы провязываем и закрываем следующие 9 петель Петля осталось 2 провязываем то есть наш рапорт это 9 петель закрываем 3 провязываем вот они 1 2 и вот 3 теперь 9 закрываем 1 3 4 7, 8 9 и остается 3 петли для симметрии 9 мы их провязываем далее четвертый ряд первую петлю снимаем и провязываем и и здесь набираем 9 петель. Вот сколько мы закрыли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три петли провязываем. Снова набираем 9 петель. Раз. 4, 5, шесть семь восемь девять 3 петли провязываем, 9 набираем, 1, 2, 3, 4, 5, шесть 9 и 3 петли провязываем то есть мы заполнили эти дырки так есть пятый ряд вяжем 5 последнюю надо было изнаночной 5 6 и 7 ряды мы вяжем лицевыми петлями вот эти вот набранные петли все мы провязываем и Лицевыми петлями. Три ряда. Так, семь рядов. Три я провязала. Теперь восьмой ряд. Шесть петель закрываю. Раз. Это я распустила. Потому что не снимала. 2 3 4 5 6 1 петля вот у меня на правой спице еще 2 2 провязывает то есть три у нас остается на спице в начале две 6 петель закрыла, потом по 9 петель, как и в предыдущем в случае. У нас между тремя остаются 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. восемь девять и снова три остается один два три то есть одна остается от закрытия а две петли мы еще провязываем и девять закрываю раз два три Четыре пять шесть, семь, восемь, девять и три петли один. Два вторую, третью, провязываю, и остается последних шесть петель, которые я закрываю. Три, четыре. Пять. Отрываем нить, отрезаем. Я оторвала. Вот она шестая, то есть, здесь мы заканчиваем. У нас здесь такой вот разрез получается. И что мы делаем дальше? Мы эти шесть петель вот смотрите, которые закрыли вот здесь, вот, мы теперь их на правую спицу набираем. Я первую петельку делаю узелов. Потом натяните придется конечно, обрабатывать, прятать раз, два. 3, 4, 5, 6. И теперь присоединяем к основному вязанию. То есть мы восстановили вот эти вот 6 петель, провязали 3. Теперь мы восстанавливаем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 провязываем три 9 снова набираем 1 2 3 4 5 шесть семь восемь девять и 3 провязываем раз два 3. И здесь у нас начиналось с шести, набираем шесть раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это восьмой, девятый я провязала ряды, десятый, одиннадцатый, двенадцатый я вижу лицевыми петлями сейчас, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Так, провязала три ряда, и теперь, девчонки, мы начинаем с третьего ряда. Вот, не вот эти вот две, две, два первых ряда лицевыми. Это так начинается, потому что у нас за третий идет наборный ряд. Вот, чтобы потом это все можно было скомпоновать в круговую. Поэтому далее мы начинаем с третьего ряда, у нас идет раппорт. То есть, сейчас мы делаем, вяжем третий ряд. Вот такая вот получается сеточка, девчонки. Единственное, что я скажу, что нужна, конечно же, тоньше пряжа, конечно же, тоньше спицы. Вот, еще что, если увеличить, ну, я думаю, я даже не знаю, нужно ли увеличивать. Ну, в общем, добавляйте вот в эти сектора по две петли, как бы, в рапорт, Да, сюда и сюда по петелечке. Вот, вот. Вот так вот, это спицами. За основу, значит, крючком, опять же, я беру эту же пряжу и беру крючок, у меня 2 миллиметра, а тоньше нету, да и не видно вам будет. Значит, делаю узелок. Теперь за основу возьмем те же цифры. Значит, 3 раппорта по 12 петель, это 36 плюс 3, 39 воздушных петель. Раз, два, четыре, пять шесть, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три. 34, 35 36 37 38 39 значит я держу вот эту 39 петлю ногтем набираю одну петлю подъема и начиная с этой петли вяжу ряд столбиком без накида 1 и так до конца ряда ряд я провязала теперь поворачиваемся делаю одну петлю подъема первую петлю не провязываю у нас вместо нее петля подъема и провязываю 2 петли два столбика без накида извините то есть всего три если считать и петлю подъема теперь то же самое что и вязание спицы 9 воздушных петель Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, здесь пропускаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и вяжем три столбика без накида, раз, два, три. Далее 9 воздушных петель. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять пропускаю здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вяжу три столбика без накида. Раз. Два. три, то же самое, как и там, только здесь мы в одном ряду и пропускаем, и набираем воздушные. девять петель набираю, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять внизу пропуская, раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Вот прекрасно. Теперь вяжу три столбика в конце. Раз. Два. Ой, ой, ой. Два. И три. Так, делаю одну петлю подъема. Здесь провязываю два столбика. А здесь провязываю 9. Вот здесь как хотите. Вы можете из каждой петли, чтобы ускорить этот процесс, я вам рекомендую прямо из дырки 9 вывязать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 они потом девчонки распределяться не волнуйтесь будет все красиво далее вот эти вот три и далее снова 9 три. шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три и девять. Последние три. Раз. Два. Три. Есть. Здесь я бы рекомендовала вот так вот и оставить такую сетку. Потому что вот сейчас я вот смотрю, из этих трех рядов там один лишний. Там достаточно два ряда, и будет тоньше сетка. Значит, что я сделаю здесь? Я отрезаю нить. И набираю 6 петель с новой нити. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Здесь пропускаю 6 Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И из седьмого здесь пропускаю шесть. Раз, два, три, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть седьмого привязываю это все дело раз два три то есть здесь получается половина дырки у меня далее девять раз два три четыре шесть семь восемь девять воздушных петель Снова пропускаю 9 раз, два три 4, 5, шесть 7, восемь девять И 3 столбика вяжу. 1, 2, 3, 9 столбиков воздушных петель. 2, три 4, семь 8, 9. Ну, а пропускаю 9 раз два три 4 5 6 7 8 9 и 3 столбика вяжу 3 и в конце 6 раз два три 4 5 6 вот в принципе это весь рапорт девчонки сейчас у нас ряд столбиком я вижу и вот только здесь он просто был в начале, а здесь, вот здесь, вот начало, да, раз, два, здесь я вяжу в каждую петлю. Три, четыре. 7 8 вернее 6 и 3 которые здесь прикреплены и далее отсюда начинаю 9 вязать но ну уже из дырки эти конечные как бы эту вяжем 1, 3 4 и Шесть, семь, восемь, девять, три, раз. Два, три и снова 9 В конце мы провязываем в каждую петлю и начинаем. Потом, то есть, это вот это у нас первый ряд сейчас и далее повторяем со второго и так далее то есть сейчас мы уже начинаем повторять с первого итак девчонки подведем итоги я вот разутюжила все свои образцы вот это вот первый который у меня с пайетками конечно же это не как в оригинале потому что нужно тоньше эти секторы но как отделка, я думаю, этот метод, как бы, эта схема может быть. Вот, кстати, схема. Я вам выложу ее, как бы, сейчас в видео отдельно. Я их прорисовала на все методы. Вот он первый, который я разбирала. Вот он второй, который я говорила, что по два ряда вот эта вот сетка уже более похожа на оригинал. Если подобрать правильно пряжу, вот на нее схемка. Ну и последнее крючком. Вот схема. Так, схему заскринили. И крючком сетка. Самая близкая, самый как бы самое то, что нам нужно было. Ясно дело, что у меня акрил. Если бы это была струящаяся какая-то пряжа, все бы было точно так же, как в оригинале. Возможно, там где ячейки больше. Ну, а возможно и нет. Возможно, это эффект пряжи, которая тоньше. Итак, схема крючком. Схема вот этой вот тонкой. И схема пустой сетки. Так, девчонки. Ну, в принципе, это все. Вязать, скорее всего, что такую вещь я не буду. Я не думаю, что это как бы будет очень востребована Ну, а вот сетку, ну, в принципе, это... В общем, не знаю, я, девчонки. Не знаю, не знаю. Жду ваших мнений, еще у меня кардиган поперечный, я все никак не начну. Да, и кстати, что хочу сказать, девчонки, у нас в четверг планирую стрим, так что на вечер, на четверг сделайте часик для меня. Кто хочет пообщаться, у кого есть вопросы ко мне, вот, кто уже смотрит это видео после премьеры... Стрим вы можете посмотреть в записи, он будет в записи, так что вот так вот, девчонки. Ну да, крючок самый оптимальный вариант, но это для тех девчонок, которые, знаете, любят вот эти салфеточки вязать тоненькой пряжей, тоненьким крючком, это не, не мое, если честно. Все, девчонки, жду вас на стрим, готовьте вопросы, я на них с удовольствием отвечу. А на сегодня, девчоночки, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.